по различным абатментам, э, опорам применения на имплантаты. Моя тематика является формирование мягких тканей в области имплантатов, как интегрированных и только что установленных с немедленной нагрузкой на них. Моя тема называется «Неуспешная имплантация от простого к сложному и наоборот». Те клинические случаи и те наработки, которые имеются они покажут, как не надо делать имплантацию. У нас, как всегда, будет очень много интересных клинических случаев. В моем докладе я как раз покажу эти решения этих сложных клинических случаев. Вот, не будем ничего скрывать, покажем все, что как есть, вот, без преукрашивания, потому что иногда отрицательные результаты также важны, как и положительные. Чтобы записаться на симпозиум, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.